Нет, у нас нет, нет. Да, и у нас голосование вот впервые подняла руку, уже теперь все уже непосредственно работает, составлено на что начинает комиссии, кто знаешь, Замятен, э, руководитель нашего э, института регионального законодательства, э, персональный юрист, значит, с которым мы сотрудничали и, и сотрудничаем. Но теперь уже э, в буквальном смысле в одном коллективе, коллективе членов избирательной комиссии Градского области, правом решающего голоса. Поздравляем, Геннадьевич. Сегодня состоялось, коллеги, решение законодательного собрания городской области на возникшую вакансию по вопросу избирательной комиссии. У нас иначе, а, теперь новая комиссия. Так вот, теперь по протоколу нашей коллекции. Но он в этот раз... Значит, совершенно так выделяется из того, что обычно у нас бывает, всего лишь один вопрос, но тем не менее, значит, вы посмотрели, за основу принимаем, есть если нет возражений, дополнений и так далее, ставлю на голосование, чего в целом полет приложение по искусству. Кто за? Спасибо, против, нет, раз нет, нет. Итак, один вопрос, но он по срокам рассмотрения быть вот именно так, что нам сегодня надо сюда, не сберкома, как бы, конечно, мы что-то присоединили, как по другому построили, бы, да, есть, сами, но вот сегодня надо обязательно. Значит, у нас докладчик по этому вопросу Владимир Савченко Рабокату зампредседателя комиссии по расследованию. Угу. Ну, учитывая вопрос один, гражданин, сделать это не торопясь, спокойно, обстоятельно, с тем, чтобы принять правильное решение. В связи с засрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района Краснянского Дмитрия Владимир Валерьевича был объявлен збок заложений по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Ломоносовского района. Муниципального района. Вот в результате этого мы получили документы на две кандидатуры. Разрешите вас ознакомить с данными. Я начну по алфавиту. По Мы получили заявление в избирательной комиссии Ленинградской области от гражданки Российской Федерации Изюмова Юлия Сергеевна, предложенного общественной организации наблюдателей Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона для назначения в состав территориальной избирательной комиссии муниципального района, где э, в заявлении Юлия Сергеевна дает согласие на назначение члена Территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с правом решающего голоса. Э, о себе сообщает следующие сведения. Дата рождения 1994 э, год, место рождения город Калининград, э, гражданство имеет гражданство Российской Федерации паспорт есть. А, место работы а, общество граничной ответственности АМАЗ Санкт-Петербург. Продавец-консультант в государственном муниципальном случае не является. Опыт работы а, на член комиссии с правом совещательного голоса в 2016 году в муниципальной избирательной комиссии Морозовского городского поселения. В 2015 году у них 12.55 проселок Санкт-Петербург, УИК 623, больше Ижорское городское поселение, Ниграцкой области. 2014 год, УИК-1512 Санкт-Петербурга. 14-й год, УИК-638, Горбунковское сельское поселение, только не Санкт-Петербург, а Ниградской области. Здесь заявление немножко ошибка. И УИК Образование, высшая специальность, торговое дело, квалификации, Балкалавра. Адрес, места жительства Калининградского область, город Калининград, улица Бузанова и так далее. И так далее. Вот, это э, первое документ, первый Ну каким образом, э, сразу будем э, задавать вопросы, еще что или еще что-то. Или помесь сразу, Нет, торгов, слушаю, чтобы так представить есть, такие сходы. варианты. Хорошо. Значит, второе заявление поступивший в избирательную комиссию Ленинградской области, от гражданина Российской Федерации Пирогова Ивана Михайловича, предложенного региональным отделением Всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России Ленинградской области для назначения состав территориальной избирательной комиссии Ломонасовского муниципального района. Две отделения тоже дает согласие на назначению членом. Секретарь избирательных комиссий правом решающего голоса и о себе сообщает следующие связи. Дата рождения 1981 год, место рождения город Ленинград, гражданство Российской Федерации, место работы общества с ограниченной ответственности АКС Строй заместитель генерального директора по правовым вопросам, государственным или муниципальным служащим не является Опыт работы в избирательной комиссии имеется образование высшей специальности по специальности юриспруденция, квалификация юрист, адрес места жительства, город Санкт-Петербург, проспективе Заровадом, 21 и квартир. Вот, пожалуйста, мы имеем документы на две кандидатовы. Наверное вопросы зададим, или мне можно выслать свое собственное мнение. у нас обе кинутов присутствуют. Да. да. Здравствуйте. Юлия вот, да. Сергеевна, представьте. Юлия Сергеевна, когда Коллеги, к Владимир Александровичу Пирогову, есть э вопросы, -э как -э, докладить? Почему конверт? Нет. Тогда к кандидатуру, если есть желание, пожалуйста. Потому что одна кандидатура, другая. У меня есть один вопрос. Да, пожалуйста, кому? тому. К Пирогову, Иван Михайлович, уже боюсь оговориться. А вы написали со заявлением, что имеете опыт работы в избирательных комиссиях, но при этом не указали, какой в качестве кого вы были в избирательных комиссиях. Я был членом избирательной комиссии ТИК номер 7 с решающим голосом с 2006 по 2011 год. И я был членом номер 7, извините, это СПБ у, у Орлова Горегорича. И я был членом комиссии ТИК номер 1 тоже СПБ с решающим голосом с мая 2011 -го года по ноябрь 2011 -го года соответственно, ну и, как естественно, опыт работы в качестве членов с совещательным голосом достаточно обширный и по регионам, и по структурам это и КуИК, и КМО, и, соответственно, Тики тоже были, и поэтому вот такой вот опыт имеем. Так, Иван Иванович, пожалуйста. нужно а уточнить по географию? Номер семь и номер один – это какие районы? Номер 7 это Кировский район э, Петербурга, да, там две комиссии, а номер один это Адмиралдейский район Петербурга в соответствии. Уничаевых убедрена. Так, есть еще Нет. Тогда... А вопрос? Нет. Скажите, пожалуйста, вы говорите, вы пишете, что у вас только особо подработать есть в избирательных комиссиях и как-то странно, что вы. Всего лишь. А там э, я назначаюсь от кандидата, получается, правоосвечательного голоса, и до того момента, пока идет избирательная кампания, э, я являюсь членом комиссии правоосвещательного голоса. Если он э, выиграл выборы, то получается продолжает до следующих кампании. Если нет, то, соответственно, права истекают. Вот сейчас выиграли в Морозовке член комиссии правоначального голоса Морозовского городского поселения продолжаю является. Ну, Саша, пожалуйста, что хотели сказать? Ну, уважаемые коллеги, на ваше усмотрение, но по конкурсу документов предлагаю назначить членов территориальной избирательной комиссии Ломановского муниципального района Пирогова Ивана Михайловича. Если необходимость что-то обсуждать, дополнять. Есть да, проект постановления, есть предложение. Кто за данное предложение, данный только остальные. Прошу вас Спасибо, против. Нет, вы держались. Нет, не Ноградской. Значит, принято постановление избирательного Снеградской области о назначении членов территории избирательного Солновского мусполного района Пирогова Ивана Николаевича. Павел Михайлович, успех Спасибо большое. Вопросов нет? Стараюсь. Все, спасибо, приглашаем. свободы. Уважаемый член комиссии, Значит, мы вопрос повестки рассмотрели, Значит, соответственно, истарея объявляться с документом. Что-то у нас по планам предстоящего есть? Тогда по сейчас. планам у нас 27 мая. конечно, ну, следующий. еще. Плана мало. Дайте, попытаюсь не обмануть. 27 мая. Да. Ну, потому что, действительно, у нас вот, э, столько всего мы прошли и все решения принимали. Э, теперь уже к выборам движемся. То есть мы подготовили то, что касается правой базы. Максимально использовать право кандидат инициативы. Кандидата собрать не наши проекты. И теперь всякие металлические материалы разрабатываются у вот и будем рассматривать. 28 марта. Да, значит, если кто имеет возможность немножко отойти там в отпуск, то лучше это сделать, потому что прекрасно понимают, что начало избирательной кампании по государственному дому. ну вот так, самая округленная, первая декада июня, начало избирательной кампании по руду на собрания, округленная, вторая декада июня, может это будет на не совсем так на некоторые дни раньше, да, но, по-моему, в таких пределах примерно. Так что надо быть готовым к тому, что максимально работать в ходе графика. Значит, Иван Иванович, если можно, там пару слов мы обменяемся. Значит, если у кого какие-то вопросы индивидуально, подходите или с другого аппарата. Спасибо всем. Сегодня, до свидания.